Фразы «разрушители успеха» – это, конечно же, самокритика. Когда женщина выполнила 48 дел из своего списка, и осталось два, и она сегодня не успела. И она будет весь вечер ругать себе, что она не успела вот эти два, И ни за не похвалить себя за то, что 48 дел за день было выполнено. Обратите внимание на позитивное, на то, что вы выполнили, на то, что смогли, на то, что успели, на то, что у вас получилось. И часто женщины не умеют принимать комплименты. То есть говорят, какое у тебя красивое платье. Она говорит, ой, ты да этому платью уже 58 лет. Я его еще в девятом классе покупала или еще что-нибудь в этом роде. Вот наконец-то похудела, и вот я в него влезла. То да? есть... Это не принятие комплиментов. То есть если вам говорят, что какое красивое платье, значит оно красивое платье, значит оно именно в этот момент красивое. И это нужно принять и сказать, а да, спасибо, спасибо, очень приятно услышать. И женщины э, часто отталкивают от себя и мужчин в том числе, не умея принимать комплименты.